Всем привет! Хотела напомнить, что на моем канале продолжается розыгрыш денежных призов. Для этого необходимо прислать мне самый прикольный, классный и креативный анекдот. Тот анекдот, которого нет на моем канале. И возможно именно ты будешь этим счастливчиком и от меня лично получишь 500 рублей. Поэтому дерзайте все в ваших руках. Количество анекдотов не ограничено. Присылайте их мне в комментариях, не стесняйтесь. Чем больше, тем лучше. Как говорится, больше вероятность быть победителем. А тебя лично я всем участникам желаю только удачи. Ну а сейчас берите чай, кофе. У меня сегодня кофе в тормокружечке. И поехали. Разговаривают два друга, и один у другого спрашивает, «Слушай, а что ты на рыбалку ты не ходишь?» «Да?» Жена не отпускает. «Слушай, а ты делай, как я!» «Я пятницу вечером заготавливаю все снасти, утром так одеялку откидываю, говорю, ну и жопа!» «Моя обижается, мы с ней ссоримся, я так шапки-вахапки, опа!» «И на рыбалку!» Друг так и сделал, приготовил снасти с вечера. Под утро так откидывает одеяло, смотрит и говорит, «Ах, ну и жопа!»